Всем добрый вечер. Сегодня мы с вами поиграем в террарию. Э -э создадим персонажа. Может, сильно мы не будем его настраивать в этот раз. Э -э так. Да, пока. Так. Так, например, например, персонажи путешественные начинают загрузить с дополнительным снаряжением. Его можно использовать только в мире путешествия. Классика. Персонажи при низкой сложности теряют деньги. Средние персонажи при средней сложности теряют предметы при смерти. Сложный режим. Персонажи при высокой сложности мрут как мухи. Давайте мы начнем с так мы начнем с путешествия например назовемся пофейково назовемся вот так нет не то не то не то типа вальдемар все играем путешествие начинаем так маленький мир да а можно как-то его редактировать а вот я назовем мир Вот так, пусть будет так. А семечка. Так. Допустим, допустим. Ну хотя, ладно, тут стерем. Путешествие случайно. Да пусть так будет создаем начнем с таких вот с такого простого так сказать от простого к сложному давно мы не играли в террарию ну так теперь поиграем начнем по крайней мере так а поношенный вот мы так мы удаляем вот все запускаем и вот мы играем сейчас э, что мы будем делать сейчас мы срубим это дерево можем даже парочку срубить <смех> прямо с пеньком <смех> вот хотя мы-то их срубили а ну, давайте пройдемся посмотрим если что сейчас назад вернемся потому что нам надо дом строить так, а вот тут уже обрывается нет деревьев. Ну ладно, пока мы дальше не пойдем. Побудем в этом лесу. И нам надо строиться. Нам надо более ровно. А! Кто его убил? Мой питомец, что ли? А давайте и-ка мы здесь построим. Ну, значит, тогда высекаем деревья, <смех> так сказать. Подумали, решили бы здесь построить. Вот. Вот так. Надо вот на низ наводить лучше. То есть он нам помогает убивает недругов одиночный мир так а теперь что мы будем делать О, у нас есть крылья так надо еще разобраться А то мы... А, да. О. Изготовление. Так, это не совсем то, тогда... Хм, ладно. Так, деленная платформа. мы вообще нажали Так, по ходу дела будем разбираться факел костер окно изготовления ага. а, а а не то не то не то так. Вот они. Хм. очень надо их много делать. Сейчас сделаем сколько получится. Вот. А, то есть такие нет, все-таки. Так, где наше дерево? Так, вот она древесина. Все же, по крайней мере. О, на нас нападают. Вы что, пошутили так? Так. Теперь смотрим, как мы все это открыли. да, да, да типа вот такого что-то отходим пока все все из дерева будем делать пока а вот тут надо сломать киркой правда <смех> ну и ладно вот ну конечно же не обойдется без подвала правда дверей тут нету платформы тоже надо делать Эээ... но у нас есть платформы Например, и ставим. Не, не то, не то, не то, не то, не то. Ладно. Сломал почти. Так, ладно. Теперь используем деревянные платформы. Вот так. А, сломал, ладно. Ставим их. Вот так. Так, дальше. Вот. И все, мы забрались так идем дальше станем вот так сколько хватит как конечно без дверей вот так надо будет забраться сломать вот похоже именно надо киркой можно сломать это ну и ладно другому пока мы не поняли так тут надо пока вот так сделать даже вот еще вот так ну и пока будет вот так все Вот. Ну пока пусть будет так, потом же можно и переделать. Так. А пока. Ну давай, иди сюда. Пока ломаем, а, -а, -а еще. Надо понять как сделать двери Что мы пока не можем двери сделать? Ладно тогда без дверей пока будет Потом мы еще подвал сделаем конечно Так Надо еще рубить деревья Тогда будем их рубить <свист> Я его убил <свист> <свист> <свист> <свист> Так нам надо понять, как же нам сделать А, надо верстак сделать. Да, пошли за верстаком. Например, пока мы его поставим, например, здесь. О мастеровой а ага. сделали верстак ставим его тут о, -о, о так деревянный забор деревянная удочка мы можем себе по крайней мере деревянную броню сделать и и на этом пока все да Это до да, наше достижение. Претендент исследователь сборщик убийца. Отлично. Так, лягушка. Ушед зеркало, вижу в замедление кусок это Отлично. Пока что. А, не, не, не, не, не. не погодите, есть двери. Все. Спускаемся и делаем двери. Все. Двери есть с одной стороны. А а, ещ... а у нас есть факелы? Есть. Yes. Каких ставить? А я... я его кинул. Прикол. Ладно, тогда делаем костер конечно не очень круто что придется ставить костры ну ладно пока что поставим костры на нас напали вот это да пока что Ну пускай пока костры будут, так смотрим. Что мы еще можем сделать? Деревянная стена, вот Так, у нас гости, да? А, у нас она закончилась. Ставим тогда деревянную стену. Может даже так светлее будет. Хоть немного. реально светлее кажется за нами гости так готов так э -э, надо еще то есть надо быть рядом с верстаком чтобы... Так. Да, проще его на самом деле было бы на первом этаже. Вот, заставляем. Ну, уже по-любому светлее. Хотя бы все деревянное сначала. А ты... о молодец, молодец, справился. Пока костры будут, пока мы сейчас используем всю оставшуюся древесину. Меня сделали больше, чем нужно, конечно. Так. А что тут? Упавшая звезда. А для чего она нужна? О, луна. Ладно. Амуниция. Так. я сломал дверь ладно вот потом так 20 с 20 ладно сломал дверь так ладно сломали верстак Так. а вот он Ставим его здесь А, мы ничего не можем сделать, потому что у нас дерева нету. Так, где у нас дверь? Вот. Так, что ж. Нам еще много что надо сделать. А темно, ладно. <тилосы> Ничего не видно, Эээ, ладно. Короче, побежали отсюда. О, застрял. А, нет, все нормально, все нормально. Ну тогда факелом, факелом, факелом. А, нет, пойдет. А, реально можно его ставить? Так, да зачем эти костры? Ну-ка, okay. вот. Тогда ломаем костры. Так, а как вернуть назад? Ладно. Ах, ты где успел ударить? Так, что нам надо? Короче, ставим костер. пока поиграем так значит ну кстати польза есть что мы их наставили вот даже глаз появился так получается ну ладно <смех> давай иди сюда вот так молодец интересно а деревья растут сами со временем или их надо как-то садить снова деревья были или ну хотя мир уже не такой маленький так что можно и поискать будет просто надо будет дальше уходить я не идеал в этой игре считайте новичок и давно нее тоже не играл каким майнкрафт так что как то вот так Так, смотрим. М -м, а как же мы это открыли все? Надо посмотреть управление карта а вовсе убралось то есть это скорее всего надо узнать как обратно это вернуть пока непонятно а во можно наезд убрать все понятно кролик Нужно с этой стороны сделать. Слизень. По крайней мере, они сюда не пройдут. Так. Ну тогда смотрим. Где у нас меню изготовления? Так, исследование время. Меню погоды, сил персонажа, режим буга отключу. А, ха ха Ладно, ладно, ладно. Изготовление изготовления так что мы будем делать знак М Так, у нас есть верстак. Что нам еще надо? К примеру, вада. Мы, конечно, долго все это смотрим, но как-то так. А, прям тут. Ну, ставим тут. И еще один так а как его повернуть надо как-то его повернуть хм, пока непонятно как конечно А, -а, а, ладно, хай тогда так стоит пока. Так. Деревянная удочка. Пока все это сюда ложим. А у нас какой меч? железный ну, делаем все это все ну, короче надо получается ресурсы делать то есть получать А, то есть он может так садиться. Это же где-то мы вот упустили. А у нас еще есть такая стена? Да. Можно вот так сделать. Хорошо. Ну вот так. Ну, есть вот такая вот дейка сделать еще одну две даже две сделали ладно и сломать вот тут так да, отлично вот теперь Ставим двери. Вот у нас еще одна дверь. Ну так, и не очень красиво, конечно, поставили. Э -э ну ладно. Все. допрыгался. прыгался нам надо убивать их и брать ресурсы Ну тут вот такие вот деревья пошли другой биом пошел а вот и вода ну чуть чуть пустынный биом Так, хорошо что если мы добудем кактус ну темновато темновато За нас убил так нам надо что нам надо факел нам надо Отлично, убил. Так-так, это, короче, не так быстро, но что-то уже есть. Ну-ка, иди сюда. готово с них же что-то выпадает так что отлично сломал гриб вот так хотелось бы именно посмотреть что нам даст это дерево а еще тут кое-что мы нашли тоже ну повысекаем вот такие вот деревья тоже. Ну это хотя та же самая древесина. Так, а теперь купаемся и смотрим. О, блестяшка. труда есть отлично нашли руду Копаем руду, называется. С ним, ну, нельзя сказать, что копаем, добываем. Так, а теперь, что нам надо? Нам нужны факелы. Продолжаем. Может, пока хватит? О, спасибо за медь. Сколько ресурсов с них падает. Конечно, это не так много, но все же. Кто забыл двери закрыть? Так, теперь смотрим. О, что мы можем сделать? Ну-ка, как тусовываться фонари Кактусовая дверь, кактусовый меч даже есть, что-нибудь еще давайте посмотрим сейчас. Кактусовая платформа, факел пустыни, это все, да? Так, ну что ж, а тут что, кровати нету или она нам просто недоступна? Скорее всего, так, экипировка дом, жим камеры, Деваем броню тогда, о, подходящий наряд, отлично. меню сил да по ходу дела тогда будем разбираться снова ночь и так ну такое вот у нас начало ну пока мы будем на этом заканчивать конечно такая только крыша и такой пока домик если будут какие советы вы можете их предложить надеемся вам понравится такое наше начало а на этом у нас все Всем спокойной ночи